Привет, и добро пожаловать на мой канал. Здесь ты найдешь много интересных видео, посвященных самым различным тематикам. От политики до религии, от домашнего быта до эпического трэша, от видео, заставляющих задуматься, до просто смешнявок. Новое видео выходит довольно часто, но канал только развивается, и мне как никогда раньше необходима именно твоя поддержка. Подпишись, дружище, я уверен, будет интересно.